Всем привет! Ну, вот этим я реально не могу не поделиться. То есть, если вы помните, я всегда еще говорил в тот момент, когда мы приняли решение, что Marketplace все-таки будет, и как он будет устроен, когда мы это поделились, я в какой-то момент сказал, что вы увидите, что маркетинг план Easy отойдет на второй план. Это станет планом, ну как скажем, там план лояльности, что ли, да? Как это правильно сказать? Система лояльности. Так вот, сейчас неделю назад мы запустили Marketplace, и на Marketplace запустили продажи одного из сервисов. Обратите, внимание всего лишь одного но посмотрите что происходит у людей в аккаунтах вот я сейчас случайно нарвался на один из и хочу вам показать 9 числа произошел запуск и давайте посмотрим теперь что происходит дальше смотрите продажи криптонойка почти на линейке раз, два, три, 4 5 шесть, семь, восемь. бам корреляция то есть прошла смотрите дальше 9 10 11 12 это все происходит в течение одной недели и обратите внимание что в тех аккаунтах которые понимают что такое продукт как он устроен Начисление идет по линейке и по маркетплейсу в разы больше. А теперь представьте себе, стресс-релив сюда еще добавляем и все дополнительные продукты, которые мы сейчас готовим. И у вас по факту с одного реферального дерева снова и снова идут вознаграждения. Вот в частности даже взять криптоноид. Это же люди, которые это пополняют, они же это пополняют ежемесячно. То есть мы один раз с вами построили реферальное дерево, это реферальное дерево наполняется разными продуктами, люди их снова и снова используют, ну а вы соответственно создаете себе множественные источники дохода на одной платформе. Это просто невероятный кейс, который я сегодня сам совершенно случайно увидел, и я не могу про это молчать. Вот вам всем, держите, используйте, на здоровье, будьте счастливы, я не знаю как. Что вам еще сказать, но это просто нечто, это очень круто. Спасибо вам всем за доверие, что мы дошли до того этапа, когда включился Marketplace. Все, до встречи в эфире, увидимся.